Представляем вашему вниманию социально ориентированную программу, и к ней может присоединиться любой человек, какой бы стране он ни проживал. Программу можно рассматривать как финансовый инструмент для сбережения, накопления и приумножения денег. Нужна большая сумма денег на серьезную покупку, купить жилье, машину или рассчитаться с долгами. Социальная программа – это простое решение, доступное каждому. К примеру, вам необходимо приобрести квартиру за 3 миллиона рублей. Давайте сделаем сравнительный анализ существующих на сегодняшний день вариантов решения этого вопроса. Это ипотека, жилищный кооператив и данная социальная программа. Первоначальный взнос по ипотеке будет составлять порядка 600 тысяч рублей. В жилищном кооперативе от одного с небольшим миллиона до полутора миллионов рублей. Активация социальной программы каждый участник вносит 600 долларов. Это разовая сумма. Процентная ставка по ипотеке составляет от 7 до 12%, в жилищном кооперативе от 0 до 16% процентов и в социальной программе процентной ставки нет. Ежемесячный платеж по ипотеке будет составлять от 20 тысяч рублей, в жилищном кооперативе от 15 тысяч и в социальной программе ежемесячные платежи отсутствуют, как и отсутствует кредитное обремя. Для жилищных кооперативов также характерны еще два вида взносов – вступительный и ежемесячный членский взнос. Срок финансового времени в этом примере по ипотеке 15 лет, в кооперативе 10 лет, в программе от 3 месяцев до года – это срок, за который вы выходите на социальную выплату. И в течение указанных сроков собственником жилья будет либо банк, либо кооператив, а в нашем случае в программе вы собственник жилья. Что касается риска, он всегда есть, если присутствуют долговые обязательства длительное время и отсутствует там, где их нет. Следующий признак для сравнения – это документы. По ипотеке полный пакет документов нужно будет собрать. В жилищном кооперативе нужен паспорт и любой второй документ. В программе документы не требуются. Кем Разработана программа. Это продукт динамично развивающейся и надежной компании Dream Компания официально зарегистрирована, более полутора лет безупречной работы и более 2,5 миллиона долларов компания выплатила уже своим партнерам за этот срок. В программе Накопительной части каждый участник имеет возможность получить социальную выплату до 23 700 долларов за один цикл. Активные участники имеют возможность получать еще и бонус за личную рекомендацию. Это 200 долларов за каждого участника до бесконечности. Это очень комфортная программа. Она позволяет и накопить, и дополнительно заработать, активно участвуя. И еще даже получать деньги на повседневные нужды, даже на пассиве. Каждый еще получает бонус участника в размере 25 долларов многократно но не более 3000 долларов за один цикл. В итоге за 600 долларов каждый участник может получать за цикл до 50 700 долларов. Программа работает в долларах через платежную систему Perfect Money. Заключается официальный договор с компанией. Активация программы единожды, повторная уже за счет системы. Каждый участник, вошедший в программу по вашей рекомендации, приносит вам бонусы в размере 225 долларов и 300 долларов в накопительную часть. Окупаемость – 3 лично приглашенных участника. Каждый участник имеет возможность получать многократно бонус участника по 25 долларов. Накопительная часть формируется за счет участников программы, оказавшихся в вашем цикле. Для получения социального бонуса накопительной части необходимо 3 лично приглашенных участника. Беспокоитесь, что не сможете выполнить даже минимальные условия, которые есть? Хотите быстрее выйти на социальную выплату и не зависеть от других участников программы? Компания побеспокоилась и об этом, обеспечивая каждого участника мощным пакетом услуг, благодаря которому вы обречены на успех. Это удобный и понятный личный кабинет, информационная и техническая поддержка, Возможность получения беспроцентного займа от участников программы по договоренности, обучение эффективной школы в удобное для вас время, инструменты автоматизации, роботы, приводящие к вам заинтересованных людей, поддержка спикеров для проведения переговоров за вас. Все это дается для того, чтобы вышли на свой результат. Вы получаете до 50 700 долларов, и этого можно достичь всего за пару месяцев или за год. И, к примеру, квартира Ваша, без ипотек, кредитов, процентов и экономии на себе и своих близких. Теперь у вас есть выбор, и он за вами.